Всем хай! Привет-привет, терроринсы! Всем привет, сегодня я продолжаю проходить Террор 1.4 на Android Нет, не на Android На ПК В прошлом видосе я не оговорился, я сказал специально Чтобы были комментарии Потому что, ну как забайтить еще на комменты людей Я просто не понимаю Просить вас поставить лайк и подписаться Написать коммент, что вам понравилось, что нет Это уже не актуально, да? Но вы понимаете, да? Я намекнул Что нужно подписаться и поставить лайк В общем, сейчас мы убиваем Плантеру и тактика простая, это огромный квадрат, который даст мне возможность беспрепятственно перемещаться, маневрируя между ее атаками. Это святой, не святой, а хлорофитовый вот этот вот арбалет, это святые стрелы и в общем-то все. Все аксессуары зачарованы на броню, брони около 80 единиц. Давайте будем смотреть за плантеры. Посмотрим, что из нее вообще выйдет, потому что босс всегда вызывал у меня какой-то интерес. Потому что его можно убивать и воином, стоя на одном месте, просто стоя, ничего не делая вообще. Это, я говорю, про гнилые когти. Также можно убивать его телепортируясь, это стрелком если играю. За магом можно вообще не париться, просто стоя рядышком там, немножечко уворачивайся и все. В принципе, ничего сложного. Вот, ну, как она себя ведет в мастер-моде? Скажу сразу, что, по сути, ничем не отличается она. У нее просто возрастает урон и чуть больше хп. То есть, как нам говорили, что боссы будут другими, тактики будут другими. Пока я прохожу боссов, вот сколько я уже прошел, я не заметил ничего нового вообще. А, Никаких-то крайних таких изменений в механиках. А, ничего, как я убивал скелетрона. Сложно было убивать Так его сейчас сложно убивать, только еще сложнее Потому что у него увеличивалась скорость У него увеличился урон и защита с хп То же самое могу сказать про всех боссов То есть никаких особенностей в тактиках нет Как я раньше плантеру по кругу вот так убивал Просто бегает от нее Так я сейчас в принципе убиваю, ничего не поменялось Выпадает нам посох пигмеев мне, в общем-то, с Плантера было ничего не нужно. Только ключ от данжа Галева. Но сейчас мы зайдем в данж со скелетом. Знаете зачем? Затем, чтобы открыть сундук на призывателя. Сундук на призыватель такой желтый. Я напоминаю в прошлом видосе. В каком-то пророжьем видосе. Нам выпал ключ на этот сундук. И выпадает такой посох. Что же там есть, я не знаю. Кот. Собака. Похоже на кота. Очень похоже по анимации движения. Такие немножечко эластичные движения. Но я не знаю. Какой даже какой-то барс а, белый Кстати Неплохой перс Реально неплохой Поэтому давайте посмотрим, как он справится с солнечной затвинью. Ну, конечно, не он справится, а я Потому что он всего лишь один И ничего сделать не может, так я не призыватель Но почему-то два у меня их не спавнится С помощью столика Второй такой вот а, код не спавнится Я проверю еще потом а, Наверное... Да-да, я не буду проверять Мне даже не интересно. Хочу пройти за призывателя отдельно кстати, пишите в комментах, за какой класс в следующий раз пройти. А, покажу я сейчас затмение, наверное, просто под музычку. Я не буду болтать, не буду вас напрягать своей вот, скучной такой монотонной лексикой а, различных слов. А, я просто включу музычку, и вы посмотрите в ускоренном режиме, как мне падает лут с этих мобов, как я их убиваю, по какой примерно стратегии я умираю, а, с каким кд. А, в общем, все, посмотрите под ускоренным временем. Сразу скажу, что здесь будет интересный лут а, в плане вообще продвижения по игре. Я думаю, что вы поняли, о чем я говорю. А вот и я, и мы смотрим что мне выпало сейчас. Выпали ракушки. Выпал полумесяц. Это значит, что я могу скрафтить себе полезную такую вещь, которая будет превращать меня в оборотни и амфибию. Выпали бензопилы. И выпал нож психа. По сути, все, что выпало, мне не нужно. Кроме крыльев Матрона, которые тоже выпали, кстати. Если вы отмотаете примерно секунд на 40 назад, может быть минуту-полторы, вы увидите бой с Матроном. И как мне выпадают крылья? Если вы смотрели... Вот этот весь ускоренный момент. То вы наверное видели, что в один из моментов этого видео, где-то к концу ближе, мне выпали крылья. В общем, давайте мы сейчас отправимся в данж скелета. И посмотрим, что там вообще будет. С големом я хочу не связывать эту серию, я даже сделаю короче. Я не ставлю сюда монетизацию в этот видос. Но все будет ради того, чтобы следующий видос получился полноценным таким... Видосом по голему То есть Я не буду засорять сейчас этот видос Каким-то другим материалом Но хочу показать вам Скелетный данж Потому что там есть очень интересный лут Который мне нужен Сейчас вы наверное поймете о чем я говорю Давайте тут отправимся Сейчас сложим эту дрянь Которая выпала Ну я про монетки, да Потому что я уже такой богатый Что монета для меня это мусор Все ну, потом я из этого вот, всего вот этого скрафчу какие-то предметы, то есть о чем я говорил, полумесяц, потом э, щитанха буду, буду крафтить уже. Э, вот мы в данже, используя стрелы джестера, просто решил протестить, э, насколько они вообще прикольны, потому что они пробивают насквозь противников и снимают им броню, то есть у них становится меньше брони. Думаю побеждать голема с помощью этих стрел, потому что, ну смотрите, какая мощь, они все пробивают. Хотя, не Не, не, я вспомнил Есть стрелы хлорофитовые, которые крафтить не так тяжело, как эти стрелы Потому что, опа, меч, интересно Что это такое вообще, потом посмотрим А, я помню, я знаю точнее Короче, это такая штука, ты, ты один раз нажимаешь, выставляешь его И если ты, он будет выставлен у тебя, то есть ты мышкой не, не будешь кликать уже Ты будешь побегать к мобу или моб к тебе И он будет сам урониться, то есть несколько раз кликать не нужно но он остается только в одном направлении. Кликнешь еще раз, меч меняет направление, опять торчит и просто об него уронится мобы. Урон довольно-таки хороший, но... Как он называется? Урон в секунду не такой уж и большой. Поэтому все.